Рад всех видеть в пленарном заседа в зале пленарного заседания Думы автономного округа. Я думаю, что практически за тот год, который мы вели заседания Думы в режиме ВКС, мы соскучились по общению, по простым дружеским обятиям, поэтому надеюсь, что э, и дальнейшие заседания Думы будут проходить у нас э, в очном режиме. Нам необходимо. Коллеги, провести регистрацию, на всякий случай напоминаю, год кнопки не нажимали, если вот кнопки рассматривать слева направо, там где плюс, это за, там где минус, это воздержался, там где крестик правый, это против. Коллеги, прошу зарегистрироваться, включите режим регистрации. Так, не понял, я, я не зарегистрировал, что ли? Все. Сегодня на 50-м заседании Думы автономного округа у нас присутствует 32 депутата. Кворум имеется. Так, 50-е заседание Думы объявляется открытым. Так, ну что, если нет других мнений, включите режим голосования и голосуем. Прекратите да, голосование. Я извиняюсь. Еще раз, Виктор Богданович предложил включить в повестку дня сегодняшнего заседания один из проектов вопросов, которые они вносили. Василий Александрович, сформулируйте, как он звучит. Давайте я проще сформулирую, если да. можно, Борис Сергеевич, закон да, о... Я о внесении изменений в закон Хантомансийского автономного округа Югры о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Хантомансийском автономном округе Югре. Понятно. Еще раз. Профильный комитет не поддерживает, фракция Единая Россия не поддерживает. Все понятно, за что голосуем? Включите режим голосования. Так, решение не принято. Я так думаю, что очень многие попутали просто кнопки. Но решение не проходит. Переходим ко второй части предложения Виктора Богдановича. Борис Сергеевич, все-таки еще раз проинструктируйте: плюс это за? Минус это воздержался или за. И крестер, Еще раз. Плюс – это за. Минус – это воздержался. Вот. Это против вроде было все, да нет? Где, где Сарапульцев? Сарапульцев Но где? Где группа технической думал, поддержки? Минус это воздержался. Иди сюда. Борис Сергеевич, сейчас «Единая Россия» я попрошу под, против, под, не знаю, Подойди, какая это подойди да, к микрофону, объясни по клопкам, потому что я понял, что плюс это за, минус воздержался, а крестик против. Или это наоборот? Верно, ну тогда вслух скажи. При голосовании плюс кнопка означает э, за, минус воздержался, крестик против. Всегда так было? Никогда так не было. Минус – это против. Почему и вот э, все нажали? Да, давайте протестируем. Тогда есть предложение включить режим голосования, давайте все проголосуем против, как мы это понимаем. Ничего страшного нет, да. Потренируемся. То есть вы говорите, что крестик надо нажимать? Ну хорошо. Крестик. Последний крестик. Ну, то есть, то есть, что-то вы напутали. То есть тогда на самом деле получается, что плюс это за, минус это против, а крестик это воздержался. Да, простите. Да. Но, видите, начи начинать. Давно не весело. встречались. Так, хорошо. Ко второй части предложения Виктора Богдановича, Александр Александрович, пожалуйста, вам слово, да? Пожалуйста. Ну да. Ага. Спасибо, Борис Сергеевич. Уважаемые депутаты, разрешите мне от вашего имени пожелать здоровья, семейного благополучия и успехов в работе на благах Антаманскийского автономного округа. Давайте поаплодируем коллегам. А, Спасибо. Благодарю всех за работу. Иди сюда. Подойди, да. Объясни по клопкам. Иди сюда. Итак, человек, у меня есть предложение. Если ты нажмешь на эту кнопку, то в мире умрет один человек. Но взамен... Ты подожди, я еще... Это... Я... Я не закончил. Ой. При нажатии на кнопку... Умри... Ой, я нечаян. Каждый раз, когда ты будешь нажимать на эту кнопку, в мире будет умирать один человек. Но вза... Так, дай сюда. При нажатии на эту волшебную кнопку, в мире умрет один человек, но взамен ты... Пресвятой Оскар. Поверить не могу, что скажу это. Жизнь человека свята. И имеет большую ценность. Но если бы я предложил тебе убить человека, то за какую сумму ты бы согласился это сделать? Блин, ну за много, не знаю там... Тысяч... за Десять? Ладно. Хорошо, это полностью твое решение. Только можно я деньги потом отдам, а то сейчас с ними проблема? Иди сюда, подойди, да, объясни по клопкам, иди сюда. А? Че не смеетесь -то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!